День добрый, друзья. Привет нам, земляне. И в эфире научно-креативная программы «Иной контингент». У нас сегодня очередной разгон иноконта «Радуги». И к этому присоединяется Сергей Журавлев, наш коллега <coughs> из э, Центра городских исследований в компании МШУ Сколково. Вы нам это, наверное, поясните. Член это было в прошлом немножко национальной да. инициативы «Живые города». Сергей себя позиционирует как утопист, технологический предприниматель. Приветствую вас, Сергей. Здравствуйте. Немного о себе. Что скрывается за МШУ Сколково? Что за ну, центр было, городских исследований? Это было <как> в прошлом. Я уже эту работу завершил. Центр городских исследований без школы «Сколково» занимался исследованиями городской среды, урбанистикой а, и, соответственно, социальными отношениями в городах. Этот центр а, существует а, и поныне, но я уже там не работаю. А что, тема исчерпана? Нет, скорее денег нет на этом рынке. Это а, же а консалтинговый бизнес команда часть в основном разъехалась сейчас насколько я знаю там собирают новую команду пытаются найти деньги на исследование а как вы думаете будет ли она участвовать в обсуждении комментирование того что мы сегодня с вами обсуждаем ну, маловероятно потому что руководитель уехал э, в америку э, часть сотрудников работает в э, кб стрелка так что можно сказать, что команда сейчас не консолидирована. То есть белка-стрелка раз, разбежались у нас, да? Да. И поэтому го, развитием городской среды, а, средой человеческого обитания я занимаюсь как эксперт, как фрилансер, а, активист а, большого достаточно и давнего а, движения течения живые города. Это неформальное. Объединения активистов э, развития городов. Спасибо так за что? такое предварительное представление. Итак, у нас перед э, глазами э, та самая э, семимерная среда пространства угу. иноконта, и Сергей сегодня э, предпринял такой э, посыл: э, вести разговор о утопизме как методе проектирования и рассмотрение автономизации на пути от государства к сударству я не ошибся можно сказать и к государству в том смысле что без приставки го ну, вот. это тогда вам отстаивать и доносить обосновывать Скажите тогда, наш этот дискурс разворачивается в каких пространствах, в каких осях? Ну вот из предложенных мне, конечно, это все-таки тема на стыке социокультуросферы и урбанизма и когнитивной архитектуры, ибо человеческое развитие, социальное развитие без среды, без жилья, без городских коммуникации фактически невозможно uh -huh. а, иначе нас ждет судьба робинзонов круза или деградации любите ли вы музыку сергей увы не обладая слухом к сожалению не слежу и за музыкой а скажите, хотя пожалуйста... у снегова была интересная а, симфония а, сфер если вы помните о снеговой люди, как боги. Книжку. Музыку небесных сфер вы припоминаете? Да, да, да. Но я к тому, что я вспоминаю фантастику и считаю, что роль музыки, роль поиска новой музыки для описания космоса или космического статуса человека, наверное, еще впереди. А музыка городов вам не слышится? Раз вы венит, городов, есть, на да. тему живого города, феномена живых музыка, городов, музыка городов, конечно, отличается от музыки природы радикально и жестко. Это музыка прогресса, она состоит из совсем других нот. А как это стало возможным? Ну, как технически, как, человек... как он сумел этого, как говорится, опуститься до такого? Как только человек придумал инструмент или органопроекцию по космистам, он сразу же стал этим инструментом замещать природу. Не повторять, не дублировать, не копировать. Только сегодня мы видим биодизайн как способ или попытку вернуться к природным формам и природной логике. Но до ближайшего времени человек ходил, уходил сознательно. Э, Природоподобие. Ну, Бернические парадигмы исследования теории уже больше века. Так что что говорить? Будто ну, это... Это, это же философское начало. А мы говорим о массовом потреблении. Угу. А без массового потребления философские размышления можно искать и в тысячах лет назад и соответственно ну, я продолжаю настойчиво узнавать состав э, портрет вашей команды а в ней есть люди с музыкальным даром конечно у нас есть коллеги в живых городах которые обожают музыку которые из музыки делают события в том числе коммуникационные события и в этом плане конечно Музыка важна как составляющая человеческой природы, но я повторяю, что я отвечаю за себя и, к сожалению, к сожалению, обделен музыкальными дарами. Ну, не знаю, можно ли это наверстывать, но в любом случае своим ученикам вы бы это рекомендовали? Безусловно, как любой гармоничный человек, он должен развивать свое, стремиться развивать все свои способности. Так как я в детстве, в школе три года мучил баян, я был записан в школьный хор, отмучился этим ужасно, и когда освободился от давления материнского в этом направлении, то с тех пор... Наверное, не дошел. Можно считать это детским комплексом. Да, уж упорство, оно приводит к отвращению. Это, это правда. Всегда. Так, ну, давайте отсутствующих, не обсуждая. Итак, ваша фишка это утопии. Да, это а, мое увлечение, и взгляд скорее альтернативный ныне модным антиутопическим апокалипсическим взглядом на развитие ну прокомментируйте пожалуйста тогда в, в нотации футер дизайна понимание мифа как самовоспроизводящейся системы опыта взаимного употребления человека и социума ну я бы пробовал это комментировать, то, наверное, надо вводную дать по утопизму, потому что иначе мы не будем понимать, о чем а, я думаю, и как это соотносить. Давайте а, прежде всего, да, да, прежде всего, утопия отличается от утопизма. Если утопия — это форма взглядов, модель а, устройства, то утопизм — это метод а, познания, отвлеченный от а, действительности и прошлого. Безусловно, человек устроен так, что он не может не оперировать накопленными знаниями, в том числе примерами из реальности или прошлого, но сама попытка отвлечься и уйти в высшие миры в идеальные формы, абстрагируясь максимально возможными средствами от эволюции, она, на мой взгляд, заслуживает большого уважения и внимания. Ибо там могут открываться гораздо быстрее и в большей полноте возможные изменения, которые бы не случились, если бы мы развивались эволюционно. Насколько здесь вы прикасаетесь, согласуетесь с ТРИЗовскими решениями изобретательских задач? Ну, ТРИЗ как метод примерно в эту сторону и смотрит. То есть вы Он работаете смотрит, с ИКРом, идеальным конечным результатом? Об этом? Да, его как зеркало реальности. В том смысле, что, безусловно, эта модель, эта форма, генерируемая в утопизме, она нереализуема. Это надо признавать и понимать. А, антиутописты, а, те развенчатели утопических моделей, в том числе и часть авторов, Утопии они пытались реализовать придуманные Попытка реализации идеальных моделей всегда невозможна. Это и выдает получает... богатый опыт, в том числе и, соответственно, чувство юмора. Да, безусловно. И в этом плане мы видим идеальную модель не для того, чтобы ее воплощать для того, чтобы видеть ее как возможный вектор. И в этом векторе из идеальной модели употреблять то, что сегодня применимо. Не в целом, не сама модель, а те части, которые в существующих реалиях, в понимании и в консолидациях реалистичны и реализуемы. Mm -hmm. Понятно, что к утопической модели мы не придем, и на каждом шаге или через шаг надо снова придумывать новые утопии по мере того, как из утопической модели мы будем что-либо употреблять, то есть ту обойму исчерпывать понемножку. Значит, надо будет пересматривать модели, снова искать оторванные от реальности варианты возможного. Mm -hmm. Ну и как же тогда в вашей логике, вашей школы, команды запускается этот мифообраз? <coughs> ну, Такого. Ну, в я, теории я... игр, в методологии Щедоровицкого, в частности, есть такая, такой метод или шаг проектной деятельности, называется выход из стереотипов. Прежде всего, надо пытаться вот, от того привы... привычного, в котором мы варимся, и из которого мы пытаемся увидеть будущее. Вырваться. Это довольно затратное, эмоциональное занятие, но оно необходимо для того, чтобы начать реально мечтать. Какую ролику как в процессе, извините, занимает проблематизация? Проблематизация огромная задача, она зависит от того, какую цель мы ставим. Опа! Если мы... Отлично. А? Неужели я не ослышался? Вы Конечно. уже сразу увязали проблемность с целеполаганием? Да, безусловно. И это... я понимаю, что это может вызывать протест. Более потому чем. Потому что многие считают, что проблематизацией люди занимаются ради поиска цели. Да? проблемы да. якобы проблемой якобы... А назовите, На кто мистера... такие многие? Кто такие многие? Методологические школы деятельностные и ролевые игры, проектные семинары в большинстве своем проблематизацию рассматривают как возможность выбрать из оценки выявления проблемы то направление, в котором будут двигаться дальше. Но я считаю, что мы все равно, заходя в проблематизацию, все равно находимся в коридоре заданного. И проблематизация нас из этого коридора не вытаскивает. так похоже мы здесь с вами не очень-то договорились о том что такое будущее правильно это мы пошли в эту сторону а, будущее а, во-первых имеет горизонт видения и я бы рассматривал прежде всего а, горизонт не очевидного есть такое будущее, которое более-менее очевидно. Мы это понимаем примерно, что произойдет. на будущее как желаемое. Так. Да. Так. Вот. А я бы рассматривал будущее как за горизонтную вероятность или множество вероятностей. Если а, вы работаете визуально... с горизонтом, то, так что это у вас двухмерная, плоскостная что ли модель будущего? Нет, подождите. Загоризонтная это означает неизвестная. Неизвестная с точки зрения привычек и протянутых трендов. Если мы отказываемся, выходим за, за горизонт трендов, то мы попадаем в пространство многомерное. В любом случае. Но... Вот как раз пространство двухмерное, это пространство видимого, очевидного, скорее всего. Потому что мы видим, по сути, плоскостную картину. Если же мы Очевидно, обращаемся... это И... очами видимое, поэтому что-то... Конечно, видимое... поэтому мы не можем не оперировать понятием горизонт. Все, что видит взгляд, он всегда видит до линии горизонта. Не знаю, может быть, но... слушатели, зрители понимают, о чем вы говорите, но я не улавливаю, где пространственные вообще оси вашего будущего. В каких а, вообще ипостасик вы это будущее рассматриваете? Ну, мы сейчас да, уже да? живем в четырехмерном пространстве. Жили недавно в трехмерном. Виртуальное состояние является то, чем мы сейчас пользуемся, по сути, четвер четвертой осью. То есть вам Потому достаточно что... Эйнштейновой модели, да? Ну, например, Эйнштейновая модель, как наиболее очевидная для слушателей и пользователей при проектной деятельности, она, Она в принципе, это Разговор у нас в двадцать веке, обращаю внимание. Да, конечно, я понимаю, но зачем мы сегодня будем уходить глубоко, у нас очень всего 40 минут. Ну давайте попробуем и перейти будет. к предметной теме нашего разговора. Ну хорошо, вам удалось, как вы полагаете, раскрыть вот эту вот взаимосвязь мифа дизайна, творчества с вашим пониманием утопии? Безусловно, миф – это формула мечтаемого. И я закончил, прервался на предложение о том, что уходя от стереотипов, мы научаемся мечтать. Миф ну, ⁇ это вы форма мечты. Употребляете местоимение э, мы ⁇ а кто такие ⁇ мы ⁇ Люди. Люди, человеки, да? Ну, большинство людей разучилось мечтать. Мы это видим по подаваемой информации, по горизонту планирования э, большинством э, ну, условных обывателей. Э, философская школа по многим оценкам деградирует, фантастика деградирует. То есть есть ощущение, что уровень непредсказуемости выросший, выросший очень сильно и зашибает сейчас вообще способность абстрактно мыслить и мечтать о невозможно. И вот этому надо снова учиться, в это надо заходить, потому что непредсказуемость по-прежнему растет и мечта становится возможной были а у кого учиться вы персонале мы же говорим что присутствующих не вспоминаем мы говорим о том какие школы какие доктрины вы тогда можете подсказать в качестве но с помощью в условиях такого когнитивного диссонанса, такого Фанат аксиологического, и считаю, что... аксиологического штопора, когда деградированная философия, нет проектной философии, я так слышу, да? Нет, а, нет место... я не говорю, что ее совсем нет. Я говорю о том, что действительно в условиях роста непредсказуемости, и скорости изменений доктринальные подходы все время бомбардируются вбросами, провокаций и подвергается сомнению вплоть до отрицания или альтернативных версий. Поэтому в данном случае безусловно можно находиться в рамках доктрины, но мы все равно вынуждены, если хотим двигаться дальше, все время заступать за ее границы. Доктрина и парадигма – это одно и то же для вас? Или Доктрина, жанр? Путь, Доктрина, путь, парадигма, цель. Я скорее так воспринимал а э, другое слово из другой области жанр может оказаться э, таким способом или ну вот э, то что я вижу в вашем в ваших поисках в вашем предмете исследования это безусловно жанровая область поиска нового дома это жанр так. А, как вы считаете, многие нуждаются в таких экспериментах, экзерсисах э, в плане нового жанра? Ну, вы вот человек опытный, поработали и с национальной инициативой, и развиваете технологическое предпринимательство. Как-никак, сколько вы, там, как это... Рапнули или что как называть? Ну, не суть важно, да. а, Что у меня там бэкграунд важно другое, что, есть, наверное, первый и а, пока лучший русский утопист, о, не утопист, прошу, прошу прощения, урбанист Сергей Глазычев проводил многие полевые исследования, пришел к выводу, что городских активистов не может быть больше трех процентов от городского населения. Это большая это большая цифра. Это большая цифра. Это большая цифра. Но я просто ответу на ваш вопрос. Огромному количеству людей, подавляющему большинству, это, конечно, не нужно. Но вы же Но у нас... Вы же лидер. Вокруг вас это просто бурлить должна. Это текучая мысль. Вы обращали, наверное, внимание, лидер, я не лидер, а в том, что о том, что в настоящее время безусловных моральных авторитетов безусловных становится все меньше и им сложнее гораздо попадать и закрепляться в информационном пространстве в этом ну, случае как бы сложно стало на сцену пробиваться становиться ну, да да раньше мог быть философ великим восприятиях людей но если не при жизни то после то сегодня информация настолько забивает а наше дергание такой тремор информационный настолько сильны, что мы просто теряем э, концентрацию внимания на этих супер личностях. Хорошо, Эти этих условиях, Поэтому, когда... а, я к тому, что Ой. сегодня футурология, прогнозирование становится делом очень узких групп. В этих группах э, рождаются мысли, рождаются модели э, и их Воплощение становится предметом уже не их деятельности, скорее всего, а тех самых технологических предпринимателей, которые из этого могут что-то выдергивать и воплощать в технологических новациях. Ну, может быть, и проблема в том, что э, стереотип э, таких героев-одиночек уже оказался неуместным для новой эпохи. Мы э, не стесняемся говорить, что мы вступили в третье тысячелетие, что у нас 21 век, значит, который заведомо да, должен качественно отличаться от 20-го, родом из которого мы с вами. А, так что же это мы застряли тогда в этих э, стандартах э, допотопных? Что ж мы э, стратегического субъекта-то никак из себя не формируем, совершенно в новом мампуа, в совершенно новых жанрах? Но развитие циклично, все равно. Оно, конечно, спирально, и в этом смысле мы прошли фазу суперменов, супергероев, да. э, великих личностей, диктаторов, тиранов и так далее. А в 20 веке это проявление... Uh, все равно uh, такой информационной эры, когда газета, журнал, радио, телевизор uh, выпячивали личность, мифологизировали ее довольно сильно. Если да, раньше личность была uh, уделом um, почитания немногих или божеством, например, как uh, государь, uh, информации было мало, передавалась она медленно и то 20 век, конечно, привнес мифологизацию в, как массовое явление, и тогда роль личности проявилась и была закреплена. С появлением интернета, все доступности информации и знаний, эта мифологизация стала настолько дробной, что проявиться новой вселенской личности почти невозможно состояться в этом дробном информационном пространстве. Ну, мы опять вот оперных дивах, о солистах. Извините, ну, наши постоянные... Но их тусы. же нету. Их же нету сейчас даже а тот ли случай, чтобы их продолжать вымучивать и искать? И да нет, забудем. Да да. Я уже расслабился, не знаю, как другие. Каждый ну, да. ищет для себя. Автономизация в этом смысле действительно тренд. Тогда. Вот, давайте тогда. Давайте об этом. Так что, в чем же феномен с, так называемого современного понимания автономности? Он состоит из двух, наверное, частей. Первая часть связана с материальным. И в данном случае я бы брал метафору жилища как единицы человека или единицы семьи. Мы современный... говорим об этом. Башни а? плановой кости... Жилище. Можно и так, но я не я бы, наверное, упрощал все-таки в данном случае, подразумевая жилище как буквальная среда, единица социума, потому что мы в свое время проводили еще в журнале эксперты исследования», и там разделили жили... понятие «жилище» и «жилье». И жилище является действительно интимной, автономной единицей, но сегодня... Жилище очень зависимо от цивилизации и монополий, в том случае от государства, от энергетики и так далее. Так вот, автономная единица жилье должна быть энергопроизводящей, а не энергопотребляющей. Это первое условие, которое оторвет и сделает жилище субъектным, субъектным полем, потому что сегодня семья потеряла статус субъектности. Uh, поэтому, когда мы говорим об архитектуре, в форме, материальном, то мы подразумеваем ныне способность человеческого uh, минимума единицы. Uh, это либо семейные отношения, либо личность. Uh, но не суть важно, главное, что то, что находится в жилище, является этой единицей. Вот эта единица, будучи энергоизбыточной в разных смыслах. Да, только тогда сможет формировать себя в социуме и социум вокруг себя. Сергей, я утрирую, скажите, вот вы современный человек, и, естественно, на статистику глаза не закрывайте. Итак, значит, кризис перепроизводства в девопменте. Да? Mm -hmm. Опять же, эксперты назовут конкретные цифры, условно говоря, невостребованности в этом жилище с другой стороны второй аспект семья и жилище это синонимы или могут быть в отрыве друг от друга ну условно говоря семь квартир там по условно говоря сотни квадратов каждый на одну семью, которая не помнит вообще по какому адресу и какие ключи в каких ящиках у нее лежат от этих квартир. Это что? Это же Родоплеменное устройство общества создавало деревни как семьи. И это теоретически возможно. И сегодня эко-поселения, создающиеся как альтернативные или эмигрантские формы, жизни вне городов они могут быть э, семьями я же говорю о том что жилище какое бы оно ни было э, тут какая большая проблема перед архитектурой какие жилища создавать повторяю не жилье а жилище а скажите вот пожалуйста эти... вы среди архитекторов немало работали Значит, стандартные их стенания – это отсутствие э, так называемых сценариев жизнедеятельности в той или урбанистике, да? в урбаническом таком образовании. А чего тогда так упорно сами же архитекторы отказываются от освоения методов, э, технологий, э, моделирования этих стратегий жизнедеятельности, сценариев? От постижения да. феномена семьи. Да, От... давайте попробуем угу. понять. Да, попробуем. Архитектурная школа устроена так, что проектирует она формой, а не действиями и не содействием людей. Современная урбанистика к этому как бы подходит, но мне кажется, она еще все равно далека. Когда жилье, жилище, городская среда, части этой единицы городской среды будут формироваться решением будущих жильцов или настоящих жильцов, а не архитектором и не девелопером, не градостроителем, не мэрией, только тогда архитектура станет синергетической. Проблема же в чем? Архитектура опережает спрос, то есть она формирует модель до того, как э, к ней отнесется будущий пользователь. Ну как один авторитетный а -а. архитектор, извините, не буду имен произносить, сказал, куда они денутся? Мы им построим, да, да, мы раз, построим кустам, к... да, клетки, пускай. Да, ровно вот об этом это, речь. Это... Но ну, надо понимать, смотрите, это же связано и с экономикой. Это связано с тем, что так называемая покупательная способность обусловливает потребность в минимизации и примитивизации жилья. Коллега, а если мы, бы... При всем уважении, мы скатились до отсутствующих э, обсуждения отсутствующих. Понимаете? Ну, э, я, я же не про архитекторов конкретно. Архитектор. Тем, что мы приглашаем в гости людей, которые способны свою позицию держать. Давайте свою позицию попробую изложить. Я ее начал, мы прервались. А, да, Смотрите. я извиняюсь, если я вас прервал, но, пожалуйста, значит, что лично от вас зависит и на что вы и впредь будете влиять? Смотрите, я уже сказал, что будущее жилья, будущее жилище, будущее социальной единицы это города будущего автономного поселения это энергоизбыточность до тех пор пока мы не научимся строить жилище которое генерирует энергии больше чем потребляет мы все время будем зависимы от конструкции давлеющих никакой автономии у нас не будет желаемой нами я говорю о том, что мы, обладая производительной способностью, что такое избыточная энергия? Это предложение к производству энергии. И только такими единицами энергии избыточными мы можем создавать новые равноправные, независимые от иерархии социума. Может быть, вы слышите меня? Я И, слышу. Ставьте Это... себе. «Выпадаю в осадок», говорит молодежь. Понимаете? Пускай выпадают. Да, нормально. Нет, вот представьте себе дом. Страшно слышать. Понимаете, если этой столице такая позиция звучит, э, тем более э, вот выписанные в школах, э, в стенах Сколково, вы ни разу, ни э, о душе, ни о вообще смыслах семейной э, деятельности даже не об... А вы не торопитесь? А а? вы не торопитесь. Нет, а вы не торопитесь. я понимаю, энергонезависимость – это фишка, которую сегодня очень выгодно доить. Я Са... не говорил об энергонезависимости, я говорил об энергоизбыточности. Да бог это разные совершенно. Подождите. Избыточно. ну подождите, что же да. вы торопитесь? У кого-то молока, у кого-то там энергии. Мы же можете... начали с того, что человек должен научиться мечтать, вернуть себе эту способность. Вернуть ее в условиях, в условиях постоянной зависимости от ЖКХ, коммуналки и давления тарифов невозможно. Быто ваши все мечтатели о жизни, об удобном, приятном, рассудительном убивает. Отсюда эти 97 и более процентов обывателей. Представьте себе вариант многоквартирного дома, в который за право в нем жить вам будут платить. Не вы будете платить тарифы, а вам будут платить, и вы будете свободны ну, в этом смысле. Э, для ситуация, музыки. Почему бы и нет? Есть в этом смысле тарифы, есть, которые Что? прошли. Есть цивилизованные такие образования на планете Земля, которые переворачивать головы на ноги и работают по-человечески. Ну, например, вот те же самые отрицательные ставки, да? кредитные, например. Вот. Да, конечно. Но мне очень нравится, я считаю ее перспективной моделью это безусловный базовый доход или безусловный обязательный доход будет, ну, вот, сейчас... много... Да? освободите человека от коммунальной зависимости, от бытовой зависимости, от борьбы за еду, борьбы за жилье. Ну и все приложится, вы хотите сказать? И, и сами... потому что приложится, нас на способных сообщаться друг с другом, мечтать придумывать, творить, будет намного больше. А и производительность стремится? нового общества, к которому стремится, в том числе и на Конт, а на Марсе. И в есть среде? на планете Земля выше. такое, что объединяет землян и э, создает, условно говоря, как вы любите говорить, горизонт видения этого будущего. Ну, ради чего по утрам просыпаться? Ну, Прежде всего, человек остался обезьяной или животным, и в этом смысле он просыпается ради потомства и, и семьи. Не, ну Все вы равно, же пирамиду в внизах будете обсуждать. А я-то... А, а чем в чем здесь низы? А ты... здесь низы? Другой вопрос, если это первая потребность. А вторая потребность, точнее, призвание а, человечества в том, что она становится, а стало благодаря ли Богу, либо вместе с Богом сотворяющей а, субстанции, сотворящим элементом природы. Если другая природа в эволюции является производной, то человек способен созидать. А сообщество, высвобождаемое, может созидать гораздо больше, эффективнее, а самое главное, полезнее для себя самого. Сегодня мы созидаем оружие, государства, конфликты, конкуренцию средства производства, независимые часто от потребности жилья, людей и природы. А речь идет о другом призвании и другой способности. Созидать ну, я бы не стал путать с презиранием, да? Вот то, что С, вы... с презиранием. А, то, что творится там, на той половине, как говорится, этой реальности, где оружие, соответственно, вся эта э, ну, в общем, чудовищность, вот. нас там нет, и слава Богу, Созидитель, а мы это говорим, тоже созидательная часть прогресса, это презирание, нам э, нас утверждает, что создавая оружие, мы улучшаем свой быт и благосостояние. нет Простите. среди нас, поэтому мы, вы на коньке, да. да. Хорошо, Тогда, хорошо. Вы ставите. говорите о значит, о совместности с кем. Вот вы говорите, ну, мы уже касались, что будущий жилец, их семьи, отстранены от процесса создания образа будущего жилья. Да. То есть архитекторы не умеют, мягко говоря, на одном языке согласовывать проектные задания с будущим, Правда. да, вот этим обитателем. Обобщенном виде. Так, а не пора ли, мягко говоря, этот абсурд изменить? Ну, его очень сложно изменить в городах, поэтому автономность единиц жилья. Это способность жилья быть там, где хочет человек, в том числе перемещаться вместе с человеком. И один из моих метафорических, философских, технологических проектов – это «Летающий дом». Летающий, ползающий, плавающий, ныряющий. Неважно, да, это мобильный. Это способ, мягко говоря, закрыться от реальности. Извините, мы Почему? приближаемся к… Нет, это не так точно. Это точно не так. Это способ объединиться с теми и там, где ты хочешь. Ну, прекрасно. Для этого есть примеры. Хватает, да. Этот синдром он наблюдается, и есть этому свое определение. Знаете, чтобы не обидеть наших зрителей, они ведь на самом деле нас гораздо превышают по численности. Значит, я должен все же в комментарии вот по этому странному слайду, да, привести, и, наверное, мы попросим вас это прокомментировать в финале. Итак, значит, трех, условно говоря, уровневая модель. Вот в основании ее то самое поселение, образ той самой новой родины, где бы она ни находилась. Но в данном случае это вот этюды наших там студентов, которые размышляют о освоении новых территорий на Луне, на Марсе. Как это делается сегодня, не комментирую. Как это рассматривается в ивано соответственно, начинается с главного – согласование идеалов, ценностей, хотений, амбиций, это называется мотивы, и, соответственно, компетенций, то есть, что у тебя за душой, хоть гвоздь ты умеешь забить, прежде чем рваться так называемые светлое будущее. То есть э, опыты. И вот это вот э, в системе так называемой проектно-игровой, э, значит, театральной среды, которая сегодня развивается под брендом инновационный джемсейшн, э, вот дает первые контуры этого честного будущего, которые на самом деле на выходе э, формируется, формулируется в виде гипотез проектных заданий. Слышите, да? Мы эти слова уже с вами употребляли. И в этом процессе задействованы естественные архитекторы, и ботаники, и философы, недостающие математики. Ну, весь цвет нации, условно говоря. Те, которые заявились в качестве вот, соискателей этих вакансий. А, а, это все виртуально. Потому и не требует ни расходов, ну, разве что люди будут называть это «я инвестирую в это свое время, оплатите мне мои издержки». Ну, бывают такие, да? Тем более время к этому всех провоцирует. То, что за окном происходит под названием, значит, модерн, реальность. Так вот, эти гипотезы, они-то как раз и проверяются на тех самых, в том числе, необжитых территориях. Пусть они будут выше уровня Земли, тогда это называется летающие да, поселения, пусть они будут на поверхности воды, тогда это плавающие, заныривающие на дно, например, это на дне континентального шельфа. Под землю и так далее пожалуйста значит земля матушка такова что позволяет вообще э, такие бросы в будущее проверять тем более за этим стоят уже проверенные на э, верность своему слову ну по-человечески называется проверенная нашивость да не трепачи не фантазеры э, пустоголовые а более того это семьи Семьи, которые включают себя папу, маму, я, подростка, как минимум 12-летнего, который ищет свое будущее и так далее. И вот эта вот фаза апробации на Земле, она-то как раз и позволяет выстроить первое понимание того, что мы есть как земляне. Нам есть ли вообще, мы имеем право на новые, не занятые еще земляными территории. Не колонизировать их, как это объявил, например, Марс Кованный Прайс от э, организации под названием Марс Ашайте и установил дедлайн к э, весне 19 года, года. А именно обрести эту новую родину. Так вот, идея живой архитектуры в данном сокращенном представлении означает, что вот этот вот процесс виртуального создания образа этой утопии, и мифа, поэзиса, означает формирование семантического ландшафта. Семантического, значит, определяющего интенсивность смыслов которая эту среду, такое поселение, ну, как солярис некий, условно говоря, окружает. Знаете, это своего рода нимп, как хотите, еще подскажете какие-то слова. И вот тогда этот ландшафт, этот темантическая, начинает подсказывать и саму ритмику города, и его акценты, его соответствующие опорные тоники мажорность минорность этого города джем пришел сейшен пришел в город точнее город стал а, а, а, воплощением этой музыки в камне да. и какой комментарий вы от меня ждете да а, я уж не знаю если речь идет о том, что, что, что Земля является а, тренажером для а, проживания людей в других средах, не знаю, астероиды, орбита, Марс, а, иные варианты существования, то, безусловно, это так, и сегодня эксперименты эти в той или иной степени ведутся. Но, на мой взгляд, а, у них а, до тех пор не будет а, будущего, пока мы не займемся троподизайном. Антроподизайн, я имею в виду преобразование человека под те среды, в которых ему предстоит жить. Если терраформирование на Марсе воспринимается как возможность жизни человека земного на уподобленной земле, уподобленном Земле Марсе, то, боюсь, что это не получится. Придется изменить самого человека для Марса, того жителя, который там сможет жить или его придется делать вахтовиком для, канализа... для колонизации вот, в том числе и для канализации, канализации для тех людей, которые одноразово туда хотят и там умереть да. Сергей, вот, поэтому... а я напоминаю, что мы с вами ведь более десяти лет так шапочно знакомы и... да, я тоже вас узнаю да. а вот помните, где эта встреча состоялась? увы, увы наверное, нет а я напомню, это был этномир в Калужской области. И а, самая знаменитая юрта. На юрте, где мы с Игорем Задойным заседали, да? Вот, и, и же с ним. А, угу. И вспомните, я уж так, может быть, подкалю, а, свои ощущения, когда вот то, что сегодня вы видите здесь, на самом деле, предлагалось еще в юрте той самой и какое смущение и отвращение это вызывало у выпускников пестеха. ну а что вы хотите очень тяжело уходить из парадигмы и доктрин переходить в другую э, логику мы пистеха... угробили время сергей вот э, мы нет, не угробили нет да или мы Нет, что, набрали темп, что сегодня, вот накануне Нового года, мы э, запрещаем себе э, блефовать и э, резко с 3 января, допустим, после всех этих оливье шампанских, э, беремся наконец-то за что-то такое человеческое и честное? Я считаю, что сегодня э, цивилизации человеческие э, – созрели для того чтобы найти точку, иную точку взгляда на землю а, наконец вышли за пределы земли чтобы посмотреть на нее со стороны это не означает что просто на орбиту взлететь и посмотреть это в... а, это римский, это римский клуб выдал знаменитый доклад Камон, в котором а, выдал концепцию полной земли и а, космического корабля в котором сегодня исчерпанная все базовые возможности рывков. И рывки могут быть только за пределы земли. То, что Маленький рывком можно принять иноконте. возвращение к природе. Извините, Сергей. А? То, что слышите, читаете, видите, наблюдаете, вы накончите, является конструктивным откликом на призыв к Да, я Помехи, некоторую идею. Но тем не менее там есть констатации, которые мы, мы а, должны признать, и Б. Руководство к действию, которыми следовало бы воспользоваться, не отказываясь себе в удовольствии мечтать и придумать дополнения или сильные а, надстройки. Ну, вот опять же а хитрость или там изощренности на конту в том что здесь нет абстракции есть конкретика вот мы с вами это тет, -а тет беседуем вы воспринимаете этот посыл чувствуете готовность свою включиться вот в движение Ином? знаете я Партии-то не вступал после коммунистической ни разу. Это, извините, и сейчас... программа. По принципу, крой да как я, лучше нас. Да, да, я понимаю, о чем вы говорите. Я сейчас очень осторожно отношусь к клубам, а в этом смысле, подпискам на те или иные клубы. Их становится много. Ой, я, безусловно, они отношусь... Выжили уже. Нет, я уху на ком... уху. тоже форма клуба. И в этом смысле я с удовольствием воспринимать, готов и коммуницироваться. вот, Так как не знаю всех нюансов ваших разработок, то, соответственно, не готов стать ее идеологическим сторонником до тех пор, пока не постигну или не сопридумаю с вами что-то новое. Не надо приседать, надо просто пахать и оппонировать. Вот об этом давайте мы к концу финала и нашего, э, к финалу и договоримся, что в следующую встречу э, в этой студии мы проведем именно в качестве вас э, как оппонента. Вот это лучший, давайте сайт, попробуем. лучшая помощь. Да, давайте попробуем. Это необходимо сделать хотя бы потому, что за вами люди, за вами молодежь, и ей очень важна ваша внятная, честная позиция. Спасибо, Хорошо. я тогда этот сейчас слайд уберу. И э, есть ли вопрос, который вы хотели бы задать э, сами себе по итогу состоявшегося разговора? Ну, действительно, вопрос, который я услышал, что мы не навели мостик между мыследеятельностным и материальным, когда вы слышите в моих относительно материала подобных рассуждениях отказ от мыслей деятельности я имею в виду от социума об счастье любви и прочих от тех категорий которые являются как бы оторванными от материального и реального то я вижу в том что в этом то что нет языка который бы соединял две эти области материального и идейного вот этот язык надо поискать или освоить то что уже сделано для этого знаете мне кажется что 20 век нас загнал в сферу технологий настолько что технический язык убежал от философского сильно и в этом смысле языка промежуточного связующего пока на мой взгляд нет ну хорошо, об этом тогда Мое мы поговорим с вами как с оппонентом, когда вы предметно познакомитесь с соответствующей фактурой. Хорошо. С нами хорошо, был спасибо. Сергей Журавлев, соответственно, программа «Инициатива «Живые города» Москва». И я координатор научно-креативной программы «Иной контингент» в Тонболеве, он же Назум Сайфулин, Спасибо, оставайтесь с нами, пишите комментарии, рекомендуйте, пожалуйста, в том числе и перепостами. И до новых встреч, всего доброго. Да. Спасибо всем, что вы